Друзья, всем привет из субботнего дня. Мы только что сходили с ребятами на футбол, отыграли. Очень жарко сейчас играть на поле, солнце такое. И ребята, честно говоря, еле-еле бегают. Не знаю, как они будут все лето заниматься. У меня, кстати, кто-то спрашивал, будем ли мы уходить на каникулы. Нет, детки будут заниматься, никаких каникулов не будет. Поэтому там кто уезжает в отпуск, пожалуйста, но тренировки в полном объеме. Я утром проснулась, замариновала мяско, я приготовила компотик, сварила из шелковицы. Получился очень необычный, очень вкусный. Единственное, что немножко переборщила с сахаром. Вернее, не переборщила, а я всегда кладу в этот объем кастрюли по 4-5 ложек, по-моему, 4 ложки сахара. сахара. Вот. А в этот раз я не учла, что шелковица очень-очень сладкая и мне немножко приторно. Детьми пьет с удовольствием, они сладости любят. Впереди три дня гуляний, впереди троица. Понедельник у нас тоже выходной. Мы сейчас в ожидании родителей должны приехать. Родители, они уже в такси, насколько я знаю. Я мясо планировала на завтра, что мы завтра будем шашлык готовить. Но я думаю, что мы начнем его прямо сейчас. Вот как раз родители приедут и начнем Костер разводить, потому что с самого утра у нас здесь такие ароматы, что выдержать просто невозможно. Спасибо вам огромное за такие активные комментарии по поводу поздравления с десятью тысячами. Но на самом деле, чем больше, так просто так интересно, смешно получается. Как говорится, и смех, и грех. Вроде такая маленькая циферка. 10 тысяч, всего лишь 10 тысяч. Oh. Но чем больше вы пишете в комментариях, поздравляем, тем больше людей судорожно отписываются нашего канала. Я не знаю, почему вы так боитесь, откуда у вас такой страх перед этой цифрой 10. Мы ее даже не боимся, а вы боитесь и судорожно нажимаете отписаться, отписаться, отписаться. Вообще удивительно устроен человек. ровным счетом ничего это всего лишь если уже брать глобально возможно это какой-то там статус да но мы снимаем свои блоги потому что в первую очередь это нравится нам мы и дальше будем продолжать их снимать не для кого-то а в первую очередь для себя поэтому ребята всем кто поздравляет огромное спасибо на настолько разделились команды прям чувствую Игра накаляется, похоже очень на какую-то эстафету Одни нажимают подписаться, другие отписаться И это такая борьба, которая длится уже, наверное, ну, сколько, неделю Очень интересно за всем этим наблюдать Но вам огромное спасибо, что веселите Я немножко с вами передохнула, поговорила и иду дальше убирать Мне еще надо очень-очень много всего Собрать. Собираю я ветки от кустов, которые Сережа подстриг. Мы кардинально обстригли и хвою, все хвойные кусты и лиственные кусты. И вот все, что все веточки, все мелкие листочки сейчас стою, выгребаю. На солнце так жарко. Вроде сегодня последний день утром дожди были. Все, обещают, что дожди закончились. Ну, чувствуется сегодня реально жарко я вот это вот периодически постою на солнышке, потом спрячусь под навес, но особо не помогает душно, прям очень душно немножко отдохнула, пошла ребята построили халабуду из веток, Ой, сейчас может покажу вам говорят, мама, не ломай, пожалуйста Фух, ну ладно не буду ломать, но она не украшает сад но они мальчики, мальчики, я понимаю, что им интересно, и они тут нагородили, строили себе такой мини-шалашик Ссылаясь на то, что Ян проснется Яну, это очень понравится, сейчас вам покажу. Вот это такой ужас, для меня это ужас, потому что часть веток я собрала, а часть веток мне придется вот это потом по всему саду собирать. Я думаю, что в детстве все строили себе халабуды, шалаши, поэтому это святое дело. Хочу вам показать кабачок, вернее цукини, он у меня уже такой мальчик хороший, Сейчас я прям радуюсь, не нарадуюсь. Сейчас все, все, все покажу. Кто к нам приехал? Бабушка! А я... Я Давай, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. Ой! Сделали дедушке с бабушкой бабушка. подарки. А, а подарки. Подарки, подарки. Рисунки, рисунки делали, подарки. Показываю. Самый маленький скромно стоит у калитки. Мы сейчас, наверное, сделаем отдельное видео. Распаковка сумки. Это с чем приезжает к нам дедушка с бабушкой. С какими гостинцами давайте. Думаю, всем интересно будет. О, это пирог, да, мама пекла? Да. Это насыпной... Нет, это чертый пирог. Это с чем? С клубникой. С клубникой. Ух ты. Вот, Варили, пожалуйста. Варила, ты да, круто. Опа! А, это я обожаю, это мечта. Это очень, очень, очень вкусно, мама готовит. Прям бы... пальчики оближешь. читают в Где мечта? Так. А там лечение, чтобы... Мне бабушка вам так, не ковыря, не ковыря, не ковыряй. мы разрежем и будет тогда кра. Дорожек зеленый. Вау! Круто. Брынза. Брынза. А, вы говорили домашнюю брынзу, да, да Возьму. Да, Ой, да, она да. такая желтенькая, интересно. Попробуй, а то тебе может понравиться. Я брынзы люблю в любом виде. Ой, какая красивая! А, это желтый еще кулец. Да. И в какую цену сейчас брынуть? Я не знаю. А ну, честно. Ну, не знаю. Цену, цену не знаю честно. Красиво. Это с чаем вкусно. Я Подожди, Ренадь, ну ты можешь да, подождать. Сыр, сиянный. сыр этот вкусный. Это польский, да? Вы же когда-то привозили нам... Да. Польский, польский. Оба. Лиду. Немецкий, наверное. А, то. Ага. это печенье с какао. Это польское печенье, а сыр у нас, да, она тоже польский. Не, не вижу. Не такое. Да, Нет! тоже польская. Нет! Это кто-то на. Кто-то да. на предприятие привозит вам такие да, вот продукты. Да, да, да, да, да. О, это вообще, это, это палочка, выручалочка для детей, когда они требуют сладко. Кстати, очень вкусные такие. Еще какие-то, смотри, дедушка с орешком привез. Арахис, Видишь, давай. с орехами. Арахис. Не, ну то захавай, чтоб пьяный Это лук. Ну, луком обеспечивают. Я не знаю, сколько тут килограмм, наверное. Дедушка, морковка, говорят, а, да, а, дефицит. морковка, морковка дефицит. Да, мы в двух АТБ были и не было морковки. У нас морковка варус, а в пару буряка уже нету нигде. А, картошечка молоденькая. Так, Класс. Красота! Спасибо. А вот какие конфеты забыли, заковай, чтобы у нас тут по что квартира. И папа же дня... наконец стал выкидать и быту посуду. Три дня праздников нет. А Дети приготовили дедушке, бабушке подарочки. Ракушку, которую с моря они привезли. И рисунки. Пап, покажете? Папа покажу, да. а Очень старались, очень-очень. Смешно вот. немножко. Да Это что? Марк нарисовал. Я вручили, вот, я вручили еще возле ворот. Марк нарисовал дедушку, бабушку. Мам, очень жаль, что вы не видите. Я когда увидела, я хохотала очень долго. В принципе, похоже. Это, Марк, давай, может, ты расскажешь. Вы в цветах желтых. Форма, тела, форма ваша фигура, что у дедушки, что у бабушки, передана практически идеально. Он старался Дедушка прямоугольный Высокий с квадратом А бабушка круглая И руки вверх Самое главное не, не, не, класс, класс. И вот еще подарок А это Ренат писал Это что он уже научился писать свое имя Ренат Поставила сердечко, потом написал имя бабушки ваша Таня рядом сердечко, и, Ване, и рядом сердечко. Так что это уже Ренатик сам. Да, да, да, Молодец. да. это мое. Да. Это мое. Те... Мальчики, а те рисунки, что вы мне дарили, они у меня на столе лежат, я же вам когда. Они все в на пироге. Вкусно, да. Верю, что вкусно. Кто, кто горох, вкусно, кто пирог. Что а горох вкусный. Да, горох Мальчики, вкусный пирог? Да, офигенно, офигенно. Офигенно. У нас любимое а слово, да. слово офигенно. Где а вы взяли эти слова? А, это, наверное, я говорю. Да? Угу. Мать, это мама и папа. И папа -да. Ребята, мы Янчика потеряли. Нет, вот он горох ест. Рядышком. А, конечно. Мальчики кушают горошек. Сережа не ест. Папа, не Папа чистит. Я не упугай, чистит. Ян, нравится горошек. Ну, судя по скорости, съеденного, очень нравится. Ты жуй только, пожалуйста. Папа, я понял, что цены диктуют это больше. Что ты и ты? <сélят> <сélят> Папа говорит, тучи заходят. Как это вообще безобразие. Правильно, оно парило так днем сильно. Можно... Дядя Витя уже выкопал картошку. Серьезно, да? Ну, потому что, ну, они два раза садят. И теперь после них они посадят ташанази. Это mm -hmm. они будут есть летом. Но она вся грязи, она, говорит, погниет, если её не а, -а, а все понятно. И они выкопали, теперь будут лето кушать, а в июле вот садят... Второй раз, его на в октябре уже опять у них готов. А, вот так а они получается два урожая сказал, собирают. Не а, я не это станет папы. Сейчас салатик уже приготовила сыр, кстати, вкусный, брынза очень, я попробовала. Брынза, ну перед вами тарелочка я поставила. Вкусный? Да. А ты знаешь, как бы я знала, и той тебе а так, я думаю, а чего не вы есть. не любите, что ли? Вы же говорили вкусно вам не, с чаем она... пить? Просто поддала а... тебе винбо щеклот. Ну да, вкусно. Яничек, сейчас папа приготовит и даст. Будешь кушать. А так думаю, ты никого не пробовала, пускай поганый. У меня вкусно. Есть же такой, знаете, соленый, соленый, а этот вообще нет. Прям такой приятненький. Помнишь, как у него сам, а машину, и была, коров, как Раньше Да. небольших. Так ты же за большой был. И мы с тобой их ходили и купляли. Мне так нравилось. А потом что-то он исчез. М -м. Не трогай солнышко. Отдам, говори отдай, отдай ты говоришь. Ты говоришь отдай Янечек, пойди к дедушке. Дедушка футбол играет с мальчиками. Не хочешь? Ты уже наигрался? Да. Ну ладно. Что, он плохо выспался, или... Да нет, хорошо поспал. Я думаю, он уже есть хочет. Сейчас мы это приготовим. Сейчас я салатик Ты кушать хочешь А ну ему просто надо то, что и папе надо и все. Помощник. Где дети? Вроде пошли футбол играть, а два мяча здесь лежат, а они пошли дедушке халабуду показывать. А мы в течение недели, пока нет дождя, пытаемся подстричь деревья, ну не деревья, а вот кусты, хвойники. И сегодня мы уже закончили, слава богу, уже все привели в порядок и все, что надо собрать. Ну и дети порастягивали себе ветки, ну и устроили там себе шалаш. Сейчас, видно, дедушку пошли приманивать. А да что, сыночек? Я, я... Компотик тебе налить? Я... А, ну так без проблем. Я... Давай, что ты. Папа наливает, давай. А то а держать Ай, позвонит второй раз. раз... раз... раз... раз... раз... Наверное... Ты ему позвонил. Ты ему позвонил. Ну, у делю, вас просто. там не затапливает от дождей Нет. красный камень, коммунар. Деньне, да. Мы увидели. Да. Там, да. А мы увидели в интернете выложили фотографии парка Глобы. Вы знаете, да, парк Глобы. Да, вот там... да так там вообще вышла. Вот это как это озеро искусственно, а да, да, там где на катамаранах. Вышла вода полностью. А рыбы плюхаются в воде, в воде, в траве. А Рыби, там я реально я очень вижу. много рыбы. Очень. Там самые такие огромные. Ну самые, понятно, они не смогут. Где вы были? Вы все водите дедушку? Все показывают. Где мяч, что. Один мяч дедушка несет. Показали вам халабуду свою? Шалаш. Погоди, я туда заходи. Ну, у меня залезла голова и одна нога. Ян, пропусти его. Да, молодец. уже на гироскутере. Достал гироскутер. Да. Ай, кто мне по ногам? Все, ты же снимаешь, да? Так, Сережа уже начал снимать шашлычок. Красиво получилось. А куда ты меня видишь? До дверей, а дальше я сама. Я до дверей. Марк, Марк, Марк. Ты б тоже помогал бабушке. Мы а помогали. <laughs> я вижу.